Как дела? А у тебя Почему? Потому Ух. что я так сказала. А ты-то кто такая что Я нахуй, президент. Я знаю. Я знаю, что ты нахуй <с> Ты сама сказала, я нахуй. <с> <с> <с> <с> <с> Ой, бля. А ч у тебя? нифига ты как умеешь. А ч у тебя? У нас вот корова раньше вот сюда. Надевали.